Меня зовут Шинкевич Кристиан, я студенческий и гражданский активист в Беларуси, я занимаюсь защитой прав студентов. 24 марта официально я был очистен. Все началось с того, что 15 декабря 2016 года назначили в Беларуси нового министра образования Игоря Карпенко. Очень быстро написал в социальной сети vk.com критические комментарии относительно его назначения, потому что мне, в принципе, как гражданин Республики Беларусь, как студенту это не нравилось. Через день-два меня уже вызвали в деканат, на разговор. Мне сказали, что это приказ от Министерства образования напрямую к ним поступил, провести со мной профилактическую беседу. Со мной разговаривали более часто, говорили, какой он хороший, то, что если я буду про что-то писать, меня очистят. Тогда чуть, -чуть испугался и не высовывался. Потом начался митинг на Куропатах. Учитывая, что Куропаты очень близко ко мне находятся, учитывая, что это память всего белорусского народа и ужасы коммунизма и все, что происходило репрессии сталинские, это я там участвовал. 12-15 дней я находился там. По факту выполнял функцию блогера и немножко так э, описывал всю ситуацию, фактически снимал. Э, начиная с этого момента, мне начали вызывать периодически в деканат и говорить, чтобы я это перестал, чтобы я туда не ходил и ничего не писал, не высовывался, иначе меня отчислят. Мне угрожали уже тогда. Я писал в то время еще критические посты про университет, про то, что нет туалетной бумаги, потому что нарушаются права студентов, про проблемы БРСМ в университете. Действительно, реальные белорусского университета, особенно в частности БГПУ. Ч буквально через... После первого дня начала моей вот, вот, правды про университет, меня начали вызывать деканат, кричать, что я позорю университет, чтобы я такого не делал, если туалетная бумага не нужна в туалетах, я должен сам ее купить, несмотря на то, что я платник. Сама декан лично мне это говорила. И тогда уже угрожали, что если чуть что, я буду очищен. Я продолжу свою деятельность, потому что считаю это правильным. Боролся за права студентов Беларуси, чтобы как-то обучение у нас было более качественным. Потом с 20 по 24 число примерно там по 25 меня наверное каждый день вызывали в доканат писать объяснительные рассказывать какие-то информацию и отчитывали меня за мой твиттер аккаунт где я пишу про университет в те же дни я еще вызывал людей на митинг 25 марта в беларуси 26 марта вернувшись в минск от друга я вместе с друзьями другими был задержан на Переходя на станцию метро «Октябрьская», в площади Октябрьской шел, и тогда нас задержали, не показав ни удостоверения, ничего, просто сказали, пройдите с нами. Не сопротивлялись, мы прошли, и тогда уже нас начали описывать вещи, забирать, и мы поняли, что мы пойдем на Кресено. Вот. Там было очень много чего жесткого, на самом деле, после ареста нас раздевали до гола, и издевались над нами, и угрожали все остальное. 26-го вот меня засунули в ЦИП Мингрусполкома. И на утро меня осудили следующих суток, 28 марта, мне присудили 20 базовых величин в размере 660 рублей по белорусских. И 28 числа мне поступают звонок из деканата, чтобы я пришел ознакомиться в университет с приказом. Я спрашиваю, что за приказ, говорят, что я отчислен. Сейчас проходит мое обжалование в суде, моего отчисления, и сейчас происходят судебные разборки этого нюанса.